так всем привет друзья сегодня я хочу затронуть такую тему из-за недавно прочтенной мной новостью которая публикуется очень активно нашими сми в россии значит заголовки примерно такие аляска считает что жила бы лучше если бы находилась в составе россии Ну, как мы знаем россия однажды продала аляску америке и теперь это является штатом Америки. Сама Америка считает его, конечно, достаточно неблагополучным штатом, но тем не менее, даже при всем при этом, я потом почитал эти новости решил вникнуть что же это такое оказывается в заголовках еще в некоторых писали что жители аляски хотят быть в составе россии потом оказывается что это какой-то их советник по арктической политике, то есть даже не главный и даже если бы он был бы там главным в этой арктической политике, то есть он так посчитал что возможно аляска лучше бы развивалась в составе россии там по определенным каким-то признакам но тем не менее он говорит что типа нам состав России не нужно, это мы об этом даже не думаем. Сами же жители тоже, как оказывается, не хотели бы быть в составе России. Но, знаете, у нас часто есть такой разговор: что взяли Крым, заберем и Аляску. Не знаю по каким э, признакам, то, что она раньше нашей была. Ну да ладно, значит, э, просто сама мысль, что люди считают, у нас в России, как минимум, то, что Аляска бы жила лучше в составе России значит аляска у нас находится на северо-востоке также рядом у нас находится из э, сразу скажу из населенных пунктов я нашел только камчатку остальное все не отснято google maps поэтому мы пойдем в камчатку очень похож регион на аляску поэтому сравнение будет даже более чем корректным тем более в рамках google maps это идеальный вариант Ну и давайте начнем с петропавловска камчатского Значит, население здесь, конечно, у этих двух городов, у Анкориджа и Петропавловска, Камчатского, немножко разное, но, в принципе, учитывая население США, потому что тоже часто тему мне поднимают, что у Прибалтики-то население меньше, поэтому города как бы на разном уровне находятся, население как бы не в счет получается. Но, в принципе, да, сносно как раз стать, если учитывать, что... У Америки, ну, грубо говоря, если в два раза больше населения, там в Анкоридже, по-моему, 300 человек тысяч, а здесь 180. Пойдет. Примерно сносно. Тем более, это две столицы двух регионов, так что давайте начнем с больших улиц. Выбираем мы какую-нибудь улочку, перекресток. Сравним сначала их регионов. Климат примерно одинаков, плюс-минус. Мы будем смотреть на само состояние города. Значит, ну, сразу же мы видим, конечно же, ЛДПР недавно я видел ролик как лдпр раздавали пенсионерам и вообще людям бесплатные дневники с символикой лдпр это партия которая вместе с правящей партии единой россии заодно то есть одну и ту же политику ведут и вот за эти дневники за тетрадки дрались люди представляете за бесплатные тетрадки то есть у нас, блин, такая великая страна, и дерутся за тетрадки. Ну, дороги у нас, конечно, в ужасном состоянии, но радует другое: они за залатаны. Учитывая, что это, конечно, крупная дорога, то ее, конечно, лучше бы переделать полностью, полностью. Тротуар, конечно, у нас то ли земля, то ли асфальт, непонятно что. Бордюр, знаете, вот такое впечатление. Вот есть конфеты Гриляж, да? Вот они очень напоминают, их. ты их кусаешь, они в шоколадной глазури, и потом такой твердый слой орехов, там какой-то такой консистенции, тоже зуб можно сломать. А вот об такой бордюр можно сломать не зуб, а, например, ногу. Также можно колесо сломать, если наехать. То есть ощущение, что здесь перфоратором кто-то специально ходил и долбил. Только не знаю зачем, может какой-то песок, цемент пытались получить. Здесь мы видим как-то понатыканные вот эти вот то ли пятиэтажные, то ли какие хрущевки, общаги. Вот эта яма, конечно, тоже удручает. Я не знаю, вот как можно делать дорогу, тротуар, бордюр и допустить вот такую яму. По идее же какое-то покрытие должно быть перед этим. Ну здесь какие-то у нас поставили все-таки ограждение. Это ладно, к этому вопросов нет. Хорошая природа, да, можно заметить, как в Аляске, к которой мы чуть позже перейдем также и на Камчатке. То есть природа, да, хоть суровый климат, но есть на что посмотреть. Также Петропавловск-Камчатский в негативном смысле прославился, как минимум в России, из-за того, что какой-то местный депутат не пропустил машину скорой помощи к умирающему больному в итоге больной умер это очень ужасно то есть к сожалению такое происходит и непонятно что делать что хоть вон жалуйся потому что ну такие случаи когда человек умер вот из-за просто чиновников то это очень ужасно и непонятно что делать ну давайте перейдем куда-нибудь вот сюда ага, так значит мы немножко отклонились от главной дороги но уже можно кое-что заметить значит видите вот здесь у нас крупная дорога идет. Но стоит только чуть-чуть свернуть на один квартал и все и мы упираемся вот в такую вот картину это я не знаю это можно исследовать как кратеры луны да? можно вот со спутника также смотреть изучать их глубину изучать их происхождение и так далее вот природа здесь прекрасная, хоть холодно но природа хорошая но помимо природы конечно вот смотреть на это смотреть вот на ты. Снова какая-то здесь обстановка, поваленные заборы. Вроде бы столица края, да, Камчатки. Снова мы вышли в такую центральную улицу. Снова мы видим, что дорогу хоть как-то еще сделали, залатали. Но стоит нам с этой дороги сойти пешим ходом. И все. Мы видим вот такие вот 90-е, так сказать. То есть 90-е отсюда никуда не уходили. Так же как и Советский Союз, наверное. Ну и давайте, значит, перейдем к Анкориджу, возьмем также большую улицу. Ну вот, пожалуйста, ребята, значит, мы находимся в самом неблагополучном штате Соединенных Штатов Америки, который, по мнению многих русских, жил бы намного лучше, будь он в составе России. Наблюдаем мы центральную улицу посмотрите до чего довели соединенные штаты америки бывшую территорию россии аляску видим мы вот такие вот здания это окраина америки черти где находится и их разделяет целая огромная канада которая вторая по величине после россии и несмотря на такое расстояние здесь мы наблюдаем вот такие вот здания не знаю что это вот здесь что-то Ксерокс. здесь еще что-то торговый центр или какое-то местное управление но ну, мы видим, да, что Америка довела Аляску бедную до плачевного состояния. То есть видим, какие здесь дороги. Да? Самый бедный штат Америки, ну или один из самых бедных. Также здесь выплачивают людям процент с добытой нефти. Россия у нас добывает огромное количество нефти, и при этом никакого отчисления фонд населения не идет. То есть сказали, фиг вам, вы не Аляска у вас ничего не будет. ну вот да, центральная улица Аляски. Вот сразу же мы как бы не пытались сейчас восхититься какими-то положительными стор сторонами главных улиц Петропавловска-Камчатска. ну когда мы смотрим вот сюда, то мы понимаем, что мы сейчас только что были в какой-то жопе, просто полной жопе. извините, ребята, я слушал ваше мнение, те, кто говорят, ну что ты вот все время в России чем-то недоволен. ну ребята, вот я пытался вы сами видели, я пытался говорить вот это хорошее, это хорошее но когда ты приходишь в аналогичный край в Америке ты просто понимаешь, что ты какую-то чушь вообще хвалил, просто чушь откровеннейшую, вот посмотрите просто пытаюсь во все стороны смотреть и не могу ничего найти к чему можно придраться, но вот разве что можно придраться тут я не знаю, даже можно это назвать придраться словом ну какая-то бумажка тут валяется и вот тут все, чуть-чуть мусор, да, можно найти. Ну, посмотрите на эти дороги, посмотрите на эти газоны, лужайки, на... посмотрите вообще на состояние машин. У нас машины обычно все запыленные, особенно в таких краях, я не говорю уже про Камчатку, там, взять тот же Воронеж, в центре России находится, западная Россия, казалось бы, но вы посмотрите, Воронеж, там, блин, пыль на пыли, продохнуть негде вообще. На обочинах везде такой слой метровой пыли, ну, в ширину метровой. Понимаете, здесь почему-то я этого не наблюдаю. Ну, вот, пожалуйста, да, крупная дорога. Снова я не вижу вот этих ям, не вижу убитых тротуаров и я не вижу двухметровых заборов вот этих вот, которые ограждаются, я не знаю, наверное, ограждаются от того, чтобы не видеть вот этого всего мусора, да? на улице, которую они видят из окна. Они ограждаются, чтобы видеть хотя бы свой двор. Но, знаете, и во дворе у нас не так уж чисто, поэтому все-таки я склоняюсь к тому, что заборы у нас ставят, лишь бы никто не зашел, не дай бог, их богатство не утянул Здесь тоже, да, видим снова картонный домик, как хейтеры любят говорить, который сносит ветром. Но здесь тем более суровый климат. Который отличается очень сильно от Основной Америки, где климат помягче Но вроде бы ничего не сносит Смотрите, все стоит И заборчик вроде бы, знаете, такой Вроде бы облокотишься и сломать можно Но тем не менее, он стоит Все прекрасно Здесь, смотрите, человек даже заморочился Принес камни, украсил все У нас, конечно, тоже Приносят свой двор камни Но их складывают в кучу, а потом строят какой-нибудь Уродливый сарай, например Который в бетон закладывается Здесь же все красиво, все ухоженно. Здесь вроде бы тоже, знаете, казалось бы, что-то начинает подзарастать, что-то начинает так, что-то начинает превращаться в такой вид убогий, но вроде бы все пока нормально, думаю, периодически здесь стригут, потому что зарослей особых я не вижу. Здесь вот, да, чуть-чуть подзабросили, но это не так сильно бросается в глазах, как в России. В России намного хуже, там еще и мусор, и трава намного выше. Здесь даже стоит мусорное ведро. Тут кажется, что это вроде бы мусор, но это не мусор, это видите, цветы какие-то растут, так что даже мусора мы не можем найти, ну и плюс молодцы, что ставят мусорники, вот кстати, посмотрите, да, не какое-то такое место, где постоянно люди обитают, здесь просто такой частный сектор идет рядом с большой дорогой и тем не менее поставили мусорник ну, здесь видимо остановка наверное автобус проезжает но тем не менее посмотрите как все прекрасно выглядит это мы еще не перешли в сам частный сектор анкориджа перед тем как перейти в частный сектор анкориджа мы перейдем в частный сектор петропавловска камчатска и здесь конечно даже не хочется смотреть, потому что то, что мы видели на главной улице, не хочется видеть уже то, что тем более будет в частном секторе. Здесь, конечно, не частный сектор мы попали, но уже видим какие-то вот советские отголоски. Я не помню, то ли это стиль такой, да, стайл, стайл. Я понять не могу, это что, металл какой-то ржавый, или что это натянуто здесь, почему оно такого цвета, или это тент такой, но если это тент такой, то что вот это вот под фундаментом. Конечно, я когда посмотрел вот на эти... Фасады многоэтажек я уже в, в депрессию впал но когда я увидел вот это то я даже комментировать это не могу но выглядит конечно не очень может конечно это какая-то задумка но я что-то сомневаюсь ребята также вы вот, смотрите шильдик дома тоже ржавый. То есть, видимо, это кусок железки какой-то, потому что шильдик дома тоже ржавый. Видимо, здесь что-то постоянно стекало. Я не знаю, конечно, мои комментарии могут быть по этому поводу очень глупыми, потому что ну, я реально вижу такое в первый раз. Я, конечно, часто вижу какие-то ржавые металлические конструкции, но чтобы это было в таком состоянии, чтобы это было вот в таком месте, да? На торце многоэтажного дома, вот это я первый раз вижу. То есть, напишите, ребята, что это такое. Это вообще жесть какая-то, это просто трэш. Здесь какие-то то ли стоянки. Вот смотрите, заброшенное здание. Здесь стоит какой-то забор погнутый. Ну и конечно же, магазин продукты, где можно купить какое-нибудь пиво и им же отравиться. В таких городах обычно и травятся вот этими всеми боярышниками, да. Может кто слышал, кто живет не в России, то что очень часто травятся боярышникам настойка, которая предназначена для купания в ванной или что-то вроде того. Ее покупают алкоголики и пьют, и потом умирают от этого. Мы переходим мы к Петропавловско-Камчатскому, значит, переходим в частный сектор. Не сразу же получилось найти частный сектор, то есть, как вы видели, много многоэтажек. И значит, вот такие вот виды открываются нам в частном секторе понимаете мы были недовольны районом микрорайоном где многоэтажки сплошные стоят но ну, если мы посмотрим вот на такое то, то наверное даже многоэтажки лучше то есть если не считать вот этих домов которые в принципе выглядят неплохо я считаю что если бы весь частный сектор выглядел бы вот так вот то претензий не было бы вообще никаких и даже вот кстати в целом если взять вот этого хозяина то у него все хорошо и тачка вроде нормально кстати после, наверное, помывки даже, потому что глядя вот на эту белую тачку, до да, пыли которая вся по пояс, то эту определенно помыли, то есть диски все как бы после автомойки. Вот по такой земле кататься. Вот, кстати, полиция к кому-то едет, наверное, Google Maps преследует, думать что это за шпион ездит с камерой. На крыше пытается нашу великую державу шпионом слить с фотографиями. Поэтому, скорее всего, в этот момент была сама погоня. Мимо вот таких вот прекрасных секретных объектов Российской Федерации. Вот снова, да, ржавый гаражек, столбик такой деревянный. Лица полный хаос. Вот просто полный. Какой-то хлам снова, который, наверное, хозяин надеется сдать на черный день, когда ему. На хлеб с маслом не хватит. Здесь даже, я не знаю, комментировать. Даже нечего. Это просто вот смотрим, да. И вспоминаем Анкоридж. Просто вот смотрим. Вот этот домик, да. Вот ракурс, вот самый хороший. Вот и все, что еще нужно для счастья, да. Дорога без асфальта, мусор. Идеальный дом полиция, которая тебе не даст лишнего шага сделать. И вот такой вот прекрасный ларек хлебный. Посмотрите на название французская булка. Французская булка. Снова, да, мы видим шикарнейшие дома здесь, какую-то траву непонятно <рек> Вот это вот тоже интересный момент. Уже и забор отваливается, понимаете? И приходим мы в тупик. Вот, то есть, посмотрите, казалось бы, да? прекрасная природа но как люди живут вот рядом с такой природой то сразу чувствуется что чем наделила страну природа и чем наделила страну государстве вот этой ржавой бочкой, вот этим хламом вот если мы посмотрим сейчас на анкоре что я не знаю где мы вот найдем дом чтобы вот с такими полуразваленными ставнями на заборе с таким вот забором каким-то гнилым вот с таким вот хламом, который собирают на черный день, чтобы потом его сдать и купить там булку хлеба. Переходим, значит, мы в частный сектор Анкориджа и на этом, наверное, завершим. То есть, по-моему, все уже предельно ясно, что Аляска просто мечтает быть в составе России. И это мы сейчас все видели. Ну вот мы видим, да, тоже все чисто, нету ям на дорогах. Вот, То есть, смотрите, мы недавно в Петропавловске-Камчатском зашли в тупик, да, в частном секторе. Вот смотрите, я сейчас выбираю визуально тупик. Значит, вот так вот выглядит тупик в Америке. И даже не в Америке, а в отсталом штате Аляске. И что мы видим в качестве тупика в России? То есть, куда ни посмотри, но разница просто очевидна, более чем очевидна то есть вот он тупик в америке взять сравнить тот же двор посмотрите забор цветы прекрасная елка или ель что это и смотрим мы двор петропавловский камчатском то есть вот такие вот груды кого-то хлама непонятного что-то такое непонятно откуда-то принесенное. то есть вообще не ясно вот вот оно все и что мы видим в американском дворе это шланга для полива клумбы это камешки красиво уложенные это елка сейчас какой-нибудь идиот тоже зайдет скажет да ты что это внешняя картинка ты зайди в дом к американцу да у него как в России все это я уже ребята слышал вот пожалуйста да вот такой домик который кстати не особо примечателен для Америки это больше напоминает какую-то Скандинавию даже перейдем в другой конец города и немножко там пройдемся значит здесь у нас появилось солнышко что снова придает нам краски кстати между прочим здесь то тоже солнце вовсю сияет а? и как-то солнце не улучшает обстановку а здесь солнце только лишний раз делает еще какой-то плюс для внешнего вида америки причем отсталого штата Аляски. Ну вот да, здесь типа плохая дорога. Вот нашлась у нас дорога плохая. Крут в Аляске да там дорога плохая. Ну вот да, подрезковшаяся дорога. Ну блин, в России это вообще считается нормой. То есть там просто приедут дорожные службы и скажут, а что вам тут вообще чинить? Дорога как дорога, да? Поэтому тоже разница огромная. Ну мы видим, да, вот вроде даже несмотря на то, что здесь дорога уже похуже пошла мы видим сам уровень жизни вот вы посмотрите на эту картину вот так вдаль смотрите, здесь такие домики с красивыми крышами которые гармонируют, тоже мне там все-таки написали, да, что вот у нас зато свобода выбирать дом какой ты хочешь, ну да, вот давайте посмотрим свобода вот этот захотел красный дом этот зеленый ну это ладно, тут вот, вот этот еще нормальный дом, Но вот вы просто посмотрите заборы сами, например, да вот эти вот фасады и что? Вот разные дома. Они просто хреновые по-разному. Здесь видите, коричневые крыши такие гармонируют, белые фасады. Все классно. Причем свобода есть, почему вот этот голубой цвет, этот коричневый, желтый. Все нормально, ребята. Чего вы паникуете? Аляска, суровое место климата. То есть все выводы можно сделать спокойно. Поэтому вот эти вот новости, как Аляска бы жила. Хорошо в составе России, ну да, жил бы, конечно, намного лучше. Так что вот такое вот очень очевидное сравнение, но тем не менее находятся люди, которые говорят, что жалко, что Аляска не живет в составе России. Поэтому вот на таком прекрасном виде, который показывает нам, что природа все-таки такая же, как в России, да, тоже много заросшей травы, много леса, но тем не менее среди этой природы Америка способна построить красоту. А у нас построили, к сожалению, вот такую вот несуразицу. Так что до скорого. С вами был до Citizen of the World. Рассказывайте о моем канале друзьям и знакомым. Также смотрите мои предыдущие видео. И также в дальнейшем будет. Я хочу сравнить там с Калининградской областью. Меня просили там Польша, Литву, да. Также будет Эстония. Это, конечно, все будет. Так что пока что рассказывайте друзьям и знакомым о моем канале и ждите новых видео. Постараюсь выпускать почаще.